сорт острого перца Аджичомбо этот сорт относится к виду Капсикум чиненс это растение многолетнее высота такого кусика может достигать от 60 до 80 сантиметров срок созревания у этого перца 90-100 дней Это перец относится разновидности хабанера очень плодовитый сорт невероятное количество плодов вот посмотрите здесь даже нет места вот если посмотреть полностью полностью полностью все забито плодами на таком вот одном кустике может достигать до 120 плодов родом этот перчик из Панамы Центральной Америки Смотрите, какие кустики. Плоды созревают от цвета зеленого до оранжевого. Вот видите, оранжевый. И в конце красного цвета. Острота вот такого перчика от 150 тысяч до 350 тысяч сковелей. Точно так же, как и у хабанера. Он очень-очень острый. Если выращивать его в открытом грунте они ну, превышают выше 50-60 сантиметров. Если выращивать у себя в горшках дома, это о, сверх, э, сверхурожайный сорт. Он будет достигать где-то в пределах 40-35 сантиметров высоту. И очень-очень большое количество плодов. Это я уже снимаю, наверное, я не знаю, какой урожай. Наверное, четвертый или пятый сегодня 8 августа а он все плодоносит он растет меня вот в открытом грунте уже были заморозки очень много дождей И вот от дождей он начал трескаться видите, вот такие трещины по, всем, по всему перцу просто не успеваю все собрать очень большое количество перцев у меня вот видите, трещины пошли вот трещины, вот трещины трескается, трескается, трескается от того, что очень-очень много влаги. Перчик очень красивый, очень вкусный. У него такой же вкус, как и у Хабанера. Народине его использует в разных блюдах. Делают с него соусы. Очень вкусный сорт. Смотрите, какая красота. Какое количество. Это тот же самый, можно сказать, Хабанера. Только сверх высокоурожайный. Вот я его обрезал с леганца. Верхушки пострезал, чтобы он не цвел. Потому что не успевал собирать с него плоды. Очень и очень большое количество. Уже раз сорвал полностью. Они опять завязались. Вяжется очень и очень быстро. Плоды очень быстро нарастает. Только сорвал, там через 2-3 недели опять плоды. Главное, любит хорошо покушать. Будете хорошо кормить, будьте с большими урожаями. Так что советую всем, выращивать такой перчик у себя дома. Очень и очень плодовитый.